Как ты считаешь, та эпидемия, которую мы сейчас видим, пандемия даже, пандемия или пандемия, не знаю, где правильно стать ударение в данном случае, признаюсь честно, вот она как-нибудь изменит что-нибудь в этом продовольственном раскладе или нет, или все быстро вернется на круги своя, если, конечно, мы говорим, что вот, ну, через пару недель, месяц, два, все закончится? Слушай, я, честно говоря, думаю, что никаких кардинальных расклад, раскладов не поменяется, но хорошо. Была испанка, была Первая мировая война, была Вторая мировая война. Рано или поздно баланс так или иначе восстановится. Кто-то выиграет, кто-то проиграет. Ну, в любом случае, это будут, скажем так, какие-то такие колебания около, около серединки. Мне так кажется. Ну, мне сложно судить, я, честно говоря, не, не эпидемиолог, поэтому... Не знаю. Ну, тут это не вопрос эпидемии. Это, знаешь, это скорее, я же вижу тоже, как некие эксперты, например, говорят о том, что вот сейчас, значит, по результатам вот этой пандемии, торговой войны США, значит, какие-то страны будут выбиты из китайского рынка, и мы туда победно и триумфально зайдем. Ну вот у меня есть скептицизм. Опять же, знаешь, на волне нашего заключительного скепсиса я по-прежнему нахожусь. Ну, не знаю, есть ли у тебя какие-то ожидания, что именно из-за торговой даже войны больше изменится структура потребления, структура китайского импорта? Ну, вот опять победно-триумфально прям аж корежит меня от этих слов. Вот как только кто-то начинает хотеть зайти на китайский рынок победно-триумфально, все, пусть даже не думает туда заходить. Непобедное триумфали Так или иначе. вот Это сцепив зубы. Это толкаясь плечами, локтями, кусая всех подряд. Ну хорошо, вот штаты. Подняли, подняли возную пошли на американскую сою. У нас такие руки потерли, наши крестьяне и подняли цену. Пока наши поднимали цену, австралийцы, хоп, ой, не австралийцы, аргентинцы, хоп, и откусили этот... Кусочек рынка, который чуть-чуть подосвободился от американской сои. Потому что австрали... э... аргентинцы не думают о том, чтобы зайти триумфально. Они думают о том, чтобы зайти на минимальное марже, пока есть такая возможность, и там закрепиться. Вот это беда наших всех производителей, особенно сельхозников, да, что они э... не, не планируют на достаточно большой период времени. Они хотят на волне хайпа Здесь и сейчас урвать какой-то вот премиальный кусочек. Вместо того, чтобы пустить корни, там зацепиться зубами и дальше уже планомерно развивать свой успех. Возможности будут. А вот кто и как этими возможностями воспользуется, это уже другой вопрос. Ну, на этой философской ноте точно мы будем заканчивать наш подкаст, потому что это наш хороший шанс вот, на философско-оптимистичной даже ноте его завершить. Володь, я с твоего позволения скажу две грамоты, которые мне пришли в голову. У нас же обычно есть рубрика «Грамота», где мы какие-то китайские слова или выражения нашим слушателям говорим. Ну вот первое, это впервые у нас в «Лау прозвучит в грамоте чей-то бренд, это вот тот самый Кракант. В Причем, кстати, интересно, крокант это же, как я понимаю, это обозначение типа сладости То есть я уж не знаю, как они смогли это зарегистрировать у нас в России, потому что это все равно, что там, зарегистрировать слово шампанское, наверное, да, или там зарегистрировать слово там, слойка или печенье, да, вот. Но э, в Китае его очень хорошо перевели. Опять же таки, надеюсь, что наши смогли зарегистрировать эту марку. Она по-китайски называется цыпьи То есть цыпьи это значит фиолетовый, пьи кожа, танг это сахар, буквальное значение, ну еще значит сладость, конфета. Сладость, да. Да, «цзы То есть в принципе, хотя есть кстати китайское слово пьи это значит тянучка, но все-таки каракан там, я думаю это пье относится к обвертке его, потому что он в такой фиолетовой обвертке, если кто вдруг не знает, поэтому вот и так его перевели, то есть конфета в фиолетовой коже, можно так сказать, да? хотя опять-таки тоже будет интересно подискутировать с нашими слушателями, если кто-то вдруг начнет доказывать, что здесь иероглиф пье относится вот ко второй половине этого нашего тринома, то есть Пьид как тянучка, это вот Первое слово. да? А второе слово, слушая тебя, еще раз вспомнил, может быть, у нас это уже и было, еще раз вспомнил замечательную китайскую идиому, 于, которая характеризует, как мне кажется, вот то, как надо работать на китайском рынке. То есть она звучит так. 于, най о, то есть кушать горечь и быть трудостойким. То есть трудиться, э, выдерживать труд. Да? Соответственно, нам... Тоже надо уметь вот так вот вкушать горечь, а не сладость, уметь трудиться усердно и потихонечку, по кусочку, по пяде, но вот этот китайский рынок под себя подгребать. Так что вот такая грамота на сегодня. Алик, если позволишь, я тоже хочу подарить вам в эту же, в эту же рубрику одну очень короткую а -а -а. историю. Я говорил о том, что грузинское министерство виноделия продвигает бренд «Грузинское вино» в целом, да. Но есть один бренд, который китайцы более-менее знают. Бренд грузинского вина. Вот я сейчас тебе назову этот бренд, а ты попытаешься понять, почему именно его вдруг китайцы запомнили и его ценят. Есть такое, такой производитель, который работает под торговой маркой «Тамада». Но, я думаю, наши слушатели... Можно, можно слух сказать, как это по-китайски? Скажи, у тебя лучше получится. Ну, понятно, в данном случае это аллюзия на китайское ругательство от Хамады, что значит его мать. Абсолютно верно. Это, кстати, вино, этот бренд, ты знаешь, я его всегда покупаю в Шереметьево и когда вылетаю, потому что это одно из очень немногих грузинских вин, которые можно купить вот в Шереметьево в Duty Free. Таким образом, тоже сделаем рекламу и прекрасному бренду от Хамада, нет, нет, тамада, тамада, да. При всей моей э, пессимистичности, ну как, не пессимистичности, это нелегкий, долгий путь. Если у вас есть 2-3 года и вы хотите попробовать, ну, через 2-3 года вы поймете, стоило вам Лиз Китай или не стоило. Пробуйте и удачи!